Иногда я сталкиваюсь с тем, что некоторые люди не знают цену деньгам. Казалось бы, все же очень просто. Два рубля стоит 2 рубля, сто рублей – это сто рублей. И что значит знать цену деньгам? Как их можно знать, эту цену? чем люди, которые не знают цену деньгам, на самом деле обычно это нуждающиеся люди. Есть вероятность того, что в этом-то и заключается причина их нужды. Давайте поподробнее разберем этот момент. Что значит не знаю цену деньгам? Это такое состояние, когда человеку кажется, что что-то дорого. Кажется, что что-то дешево. Он говорит любую сумму денег, потому что он это говорит, а не потому что он так читает или так думает. Давайте приведем пример. Человек не делает ремонт в квартире и говорит, ремонт это дорого. Когда таких людей спрашиваешь, а вы знаете, сколько стоит банка краски? А вы знаете, сколько стоит рулон обоев? А вы знаете и тому подобного рода вещи? Обычно эти люди не отвечают на этот вопрос. Либо они, ну, а, и начинают фантазировать. То есть по-русски говоря, у меня здесь в голове ремонт это дорого, и это позволяет мне не идти и не узнавать, сколько стоит что-либо. У меня здесь даже не то, что ремонт дорого, а здесь еще проще. Я не могу себе позволить сделать ремонт? Тогда им очень удивительно. Ну, другие люди делают ремонт. Я, собственно говоря, не могу. Ну, наверное, такой вопрос как раз-таки больше про развитие. А вот, а когда у нас вот в голове есть... Я очень люблю театр, но не могу себе это позволить. Я вообще-то ходил бы в кафе, но это же дорого. М -м -м. А вы пробовали? А вы узнавали цену? А вы смотрели, так это или нет? И тогда этот человек может сказать, что а, я готов 10 тысяч потратить на банку краски. 10 тысяч и тысяча, и 100 рублей, для него это одно и то же. Это говорит просто о том, что он не готов потратить эти деньги. Вот и вся история. Это я и называю не знать цену деньгам. Потому что так рассуждают обычно так называемые нищие люди. Что значит нищие? Это нищие, это люди, у которых нет денег. Люди, у которых есть деньги, они понимают и знают цену деньгам. И тогда он будет с легкостью отдавать за что-то 100 долларов, но будет торговаться за 100 рублей. Потому что в его понимании эта цена высока, а эта цена либо нормальная, либо низкая. И это он решает. Что значит решает? Это не мне в голову пришло. Это... Состояние и ощущение возникает в результате анализа рынка. Что делает обычная хозяйка? Она приходит на рынок, в магазин, и смотрит, что где, почем, и уже потом покупает. Она сравнивает не только цену. Она сравнивает и цену, и качество, и отношения, и размеры, и все те моменты, которые ей нужны, которые ей важны. И таким образом она делает выводы. Она делает выводы. Не реклама ей сказала, что выгодно, а что нет. она делает выводы, почему именно это она покупает именно за эту сумму. И тогда где-то она торгуется, где-то она говорит, о, здорово, а где-то она вообще ничего не покупает. То же самое делают и другие люди. Но для того, чтобы принять такие решения, нужно сделать чуть больше чем решить? Я не могу себе позволить ремонт. Я не могу себе позволить иметь деньги. Я хочу иметь миллион. Заметьте, у меня тон не меняется от «не могу» до «хочу» миллион. Потому что ну, подумаешь, что я хочу миллион. Я могу так и 5 миллионов хотеть. Могу миллиард хотеть. Это не важно. Важно, что это недостижимая мечта. Как только человек понимает, что такое миллиард – что такое миллион, он тогда мыслит по-другому. Когда мы слышим, правительство дало туда миллион, сюда миллиард, это потратили туда деньги, у нас голова рвется, для нас это какие-то сногсшибательные суммы, потому что мы меряем своей личной жизнью. А люди, которые экономисты в правительстве, они такими цифрами оперируют, то есть для них это не что-то сногсшибательное. Они этими цифрами, собственно, говоря, они понимают, о чем они говорят. А для нас это сложно. И тогда, если мы свои сложности перенесли в жизнь, вот почему часто говорят, что богат не тот, у кого много денег, а тот, кому хватает. Более того, часто люди, которые не знают цену деньгам, они уверены, что Богатые люди это те, которые, у которых много денег, и они их тратят вот этот миф великий: что они их тратят направо и налево, и не знают они им счета. Как раз-таки тратят направо и налево, не зная счета как раз-таки бедные люди. А, а знаете почему? Они боятся показать свою бедность. Они же думают, что именно так ведут себя богатые люди. Нет, богатые люди не боятся показать что они торгуются не боятся дать свою цену они не боятся торговаться они это делают с наслаждением и заметьте часто на рынке когда люди торгуются удовольствие получает продавец и покупатель и гораздо сложнее бывает когда человек не знает, хорошо он купил или плохо, вот в чем проблема. Он не умеет насладиться тем, что он взял, тем достоянием состоянием, которое у него есть. Вот зачем это все делается. Поэтому действительно 2 рубля это всего 2 рубля, а 100 рублей это тоже всего 100 рублей. Деньги это деньги, а вот энергия это то, что мы придаем им. И тогда то, что можно купить за деньги, это мы решаем. Часто, когда я спрашиваю людей, которых, по их мнению, нету денег, я спрашиваю, если бы у вас были, что бы вы сделали? Я бы потратил на это, я бы купил то, я бы... То есть я бы растронжирил все деньги. Ну и зачем такому человеку деньги? Если ты не знаешь цену деньгам, то у тебя их не будет. Пойдите в магазины, пойдите к людям и узнаете, сколько стоит ваша мечта. Возможно, она не так дорога, как вам кажется. Возможно, вам нужно несколько месяцев пооткладывать без кредитов для того, чтобы осуществить вашу мечту. Возможно, как-то что-то по-другому. Но попробуйте узнать цену деньгам и цену. Всегда это можно как-то измерить. Просто попробуйте это сделать. Возможно, тогда у вас появится ремонт в доме. Банка краски стоит от 30 рублей. Да, я не говорю сейчас про великие бренды. А кисточка стоит от 5 рублей. И одной банки... Обычно хватает на одну батарею, например. Возможно, как-то что-то по-другому. Но вы просто начните это делать. Возможно, у вас есть те деньги, которых здесь у вас нет.